Ты помнишь, что совсем скоро День независимости Украины. А это целых три дня для отдыха. Для отдыха. Не картошку собирать, не дома убирать, не шашлыки мариновать. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Итак дня а может и неделя для того чтобы зарядиться позитивом увидеть что-то новенькое сделать кучу фоток и просто взорвать все соцсети что на на не а у меня есть три предложения для тебя Первое, Адриатика ждет тебя, а именно отдых на виле в Черногории. Ну, красиво? Чудесно. Даже лучше, чем я думала. Второе предложение – это солнечная грузия. И, конечно, хинкали, хачапури, зацебели и ча-ча. Кузал. Что он говорит? О, он говорит, приятного аппетита. А? Кушайте, кушайте. Спасибо большое. И третье мое предложение это Греция. И там тебя ждет Средиземное, Эгейское и море. За четыре моря. За четыре солнца. Переходи по ссылке и делай свой выбор. Помедленный! Я записываю! Или сразу звони в Турбанжур. Телевидение, да. И лайки, лайки, лайки. И что подписку? Ура!